Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Крой наоборот. Тема сегодняшнего урока. Итак, очень простой легкий метод, который вручает нас в различных сложных ситуациях. Итак, когда мы имеем дело с очень легкой, тонкой, воздушной тканью, когда мы не можем наложить лекало на ткань, либо на трикотажное полотно, либо это какая-то сетка, потому что когда мы накладываем лекало, пытаемся что-то там приколоть или грузиком, да, вот так вот утяжелить и делать раскрой, либо начертить. Очень нежная тонкая ткань заминается и получается неточность. Поэтому способ, когда мы накладываем лекала на такое полотно или на такую нежную ткань, нам не подходит. Либо бывает такой Момент, когда нам нужно выбрать для детали. Вот не зря я раскроила деталь, допустим, маечки. Например, нам нужно выбрать какой-то рисунок. У меня не очень удачный пример, но просто то, что было под рукой, я думаю, что вы все равно поймете. Я как-то работала с сеткой телесного цвета ней были какие-то узоры эффект татуировки, знаете, одно время было очень модно. Или вы работаете с каким-то там шифоном трикотажным, не знаю. Еще это можно, знаете, когда делать, когда а, трусики, либо купальник, либо какой-то боди шьешь и вот нужно подобрать какой-то рисунок. И, допустим, у меня была бы, например, не такая вот сетка в мушку, да, а, например, сетка с каким-то рисунком, ну, может быть, цветок какой-то, либо бабочка, еще что-то. И нужно подобрать рисунок. И неудобно, когда, например, накладываешь. Лекало, подбираешь рисунок там по изнаночной стороне а потом надо каким-то образом это все зафиксировать потом лекала опять на лицевую сторону перенести приколоть как-то вырезать это, ну, это очень долго поэтому меня выручает очень простой способ если вы таким способом работали то пожалуйста пишите в комментариях разберем что-то еще итак накладываем на можно оставить лекало из кальки в таком виде, какой оно есть. Можно его зафиксировать на столе, например, приклеить бумажным скотчем. У меня калька очень хорошо электризуется. И вот даже я усилия предлагаю, чтобы ее сдвинуть. То есть она прям приклеивается к столу. Сверху мы накладываем нашу ниженейшую тончайшую ткань, либо какое-то трикотажное полотно. Если на этом полотне имеется какой-то рисунок, который нам нужно расположить на детали, тогда мы методом подбора передвижения да, передвигаем, ищем эту там бабочку, цветок, чтобы нас устраивало его расположение. И Дальше, можно прикалывать, но я обычно не прикалываю, потому что такие тонкие ткани, они, как правило, ну, хорошо электризуются. Еще, если вы работаете вообще с такой тканью деликатной, которая даже по столу ну, елозит, да, тогда вы подстелите, пожалуйста, какую-то простынь, плотненькую, такую, в 2-3 сложения, застелите стол, чтобы была ткань. Желательно хлопок, какой-то такой, ну немножечко да, шероховатый, ну хлопок, сидец. Вот, потом кладем уже деталь бумажной выкройки и сверху нашу тонкую, красивую, деликатную ткань. И начинаем подбирать рисунок, либо там не подбирать. Ну, давайте, у меня вот с этой стороны уже был крой. Я не хочу шить маечку вот из этой ткани, но, например, если бы я подобрала, да, например, то, что мне нужно было. И вот начинаю раскраивать. Как правило, стараемся не прикалывать булавками, а если прикалываем булавками, то к припуску достаточно, например, просто каких-то грузиков. Ну, там камушки у кого, у кого что, у кого специальные грузики. И вот смотрите, придерживаю рукой, не дышу на эту ткань, просто вот так вот вырезаем. Все, и получается чисто, аккуратно, и особенно это актуально, если нужно сделать подбор какого-то рисунка. То же самое работает с выкройкой боди, трусиков, когда мы подбираем, ну все что угодно. Ну вот, например, смотрите, вот так все тонко, аккуратно получается. Вот такой простой, быстрый, аккуратный способ крой наоборот. Если вы тоже используете в своей работе а, при раскрое какие-то хитрости, секретики, делитесь, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Я обязательно все почитаю, рассмотрю. И самые интересные способы мы покажем на нашем канале, работаем вместе. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу, подписывайтесь на мой канал, до 100 тысяч подписчиков осталось совсем чуть-чуть и до встречи на следующих уроках.